Рассмотрим строение прокреатической клетки на примере клетки полочковидной бактерии. Сверху клетка покрыта плазматической мембраной. На поверхности мембраны располагается клеточная стенка. А также, для еще большей защиты клетки, поверх клеточной стенки находится слизистая капсула. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой находится кольцевая молекула ДНК содержащая наследственную информацию. Молекула ДНК ничем не отделена от цитоплазмы клетки, то есть в клетке нет ядра. Мембранных органоидов, присущих эукариотической клетке, тоже нет, но есть рибосомы, которые синтезируют белки. Все функции недостающих органоидов выполняют впячивание плазматической мембраны, мезосомы включение запасают избыток питательных веществ